Так, ну, мне очень часто задают вопрос, как, как идет практика с цикламеном, потому что я как раз рассказывала, что я начала капать нос цикломеном, и очень-очень всего начала выходить. Я могу сказать, что сегодня седьмой день у меня, на пятый, да, на пятый день у меня, я прям почувствовала, что у меня не хватает моей жидкости в организме, и я себе заварила, ну, наверное, грамм 150-200, где-то вот так вот полыни, и выпила, потому что, ну, я прям почувствовала, что моему организму нужно на выведение этой слизи. А это было вечером, я вечером выпила вот этой полыни и благополучно закапала. Но утром, когда я закапала, у меня левая сторона была такая боль адская, прям, прям жуткая, неимоверная. А настолько она была вот разъедающая, как, как будто бы кость разъедает. И это продлилось, наверное, минут 20. И самое, что интересно, что это все не высморкать, извиняюсь за подробности. Вот. Но тем не менее, я все, что могла, я сделала, все, все, что захотела обратно. это. Но я же такой достаточно упертый человек, и мне нужно было еще раз закапать. Думаю, ну как бы, видимо, не дожгло мне что-то там. И я закапала еще раз. И, видимо, мой организм за эти 20 минут, но, ребят, была боль неимоверная по левой стороне, вот просто все вот здесь вот, и ухо болело, и голова болела, и просто вот мне, я думала, что у меня пол черепа просто разъест. И я как раз второй раз, когда закапала, я уснула. Я, наверное, месяцев 5 уже так не спала. Меня, видимо, так измотала эта боль. Что я уснула где-то часов в 9 утра, и в 12 часов я не поехала с ребенком на английский, потому что я себя не смогла сковырять с дивана. И где-то, наверное, часа в 3 я только встала, проснулась. То есть я так долго вообще не спала. И я была вот прям чумная такая. Я думаю, ну все, ну, наверное, у меня уже все. Вечером закапала еще с цикламеном. Такое ощущение, что ничего нет. Вот. Причем старшему ребенку капаю, он ну, так более или менее сморкается, у младшего нет вообще ничего. Я ему капаю, и ему даже сморкаться нечего. То есть настолько вот все там чисто. Я думаю, ну все, пережила я это, думаю, ну, слава Богу. На следующий день, на шестой, это было вчера, у меня правую сторону, правую сторону у меня так обложило, что у меня заканчивалась боль, вот где начинается голова, вот там, и она была, но ну, она была не такая сильная, как с левой стороны, но это было такая тоже неимоверная боль, я поняла, что я спать уже не могу, но ну, я давно уже столько не спала, действительно, я поехала на велосипеде, немножечко, видимо, разъездилась, поехала на велосипеде, но вот сегодня, как будет, я не знаю, но у меня еще пока так, немножечко, я все равно чувствую, что я припухшая, у меня нос такой красный, потому что постоянно с платками, у меня тут такая. На готове всегда стоит <смех> вот. поэтому вот седьмой день когда это закончится еще пока не могу сказать но чистка идет классная штука наверное я вам потом когда это все закончится я вам еще расскажу свой опыт как у меня это все проходило но все же я ребята вам советую чтобы это было у вас не на сухих днях потому что нужна жидкость для промывания пазух вот, и, наверное, как выйдете с сухих дней, либо перед сухими днями, попробуйте, если ну, нужно очень-очень аккуратно, очень корректно со своим организмом и нужно очень хорошо разбавлять, потому что это действительно такой ядреный корень. Димочка Зелена, ядренный корень. Светуль, ага. а может быть, приостановить уже этот цикламен? Я что-то так это, уже побаиваюсь его заказывать. Ну, ты знаешь, вот я тебе могу сказать, ведь выходит. Причем я думала, что у меня, наверное, я, я была уверена, что у меня уже все настолько пережглось, что у меня этого нет. И когда я начала капать, у меня не было насморка, у меня уже его не было очень давно. И я думала, ну я как бы закапываю, посмотрю, что будет, и оставлю его, если нужно будет детям. Я не думала, что у меня пойдут такие чистки. Но когда я закапала, у меня уже после первого раза у меня просто вот начало, но вот как вымываться, вычищаться, я не знаю, как это сказать, но просто такое, но ну вот это я первый раз в жизни. Я давно о нем слышала, но никогда как-то не пробовала. Поэтому... Не знаю, в интернете, кстати, очень мало э, таких, чтобы отзывов, чтобы посмотреть какие-то отзывы. Вот. Но, ну, но запахи я и до этого чувствовала достаточно уже очень обостренно. И сейчас они такие тоже острые идут. Поэтому вот я не могу сказать, что у меня еще обострились запахи. Но я могу сказать, что я действительно не ожидала, что во мне столько всякой ерунды, потому что я была полностью уверена, что, по крайней мере, слизь, у меня пережиглась точно вся, но да. оказалось, что нет. За семь-то месяцев, за семь, уже восьмой месяц. А -а -а. Да. Вот это, да. Да, мы, мы вообще не знаем, да, сколько у нас чего там напихано и... <смех> за эти годы, за десятилетия с таблетками и со всеми. Вот смотри, Светочка, как раз здесь Галина Солдатенко пишет «Интересный опыт с цикламеном. Я пробовала его 10 лет назад. Произошел сильный отек я ожог. Пришлось бросить. Наверное, надо еще попробовать». Вот, и а, тут же Сергей пишет, с цикламеном я по-другому капал, а гаймолит вылечил в течение двух дней. И когда пробивали, то гноя не было. Вот интересный опыт Да, но ну его прям нужно разбавлять очень. А, прям я разбавляла, у меня он пришел уже, цикламен э, водный. Есть он на, на масле, есть на воде. Он уже разбавленный на воде, и там нужно было разбавлять либо одна капля к 15, либо к 20. Но так как я еще детям капала, я разбавляла одну каплю к 30 каплям. То есть я достаточно сильно разбавляла, чтобы не было именно ожога слизистой, но я рассчитывала, что у детей пойдет очищение.